Здесь, в этом здании продукция производится, а дальше она э, развозится по пунктам раздачи. И вот э, в этом году э, администрация города Курска для безопасного э, развоза продукции приобрела новый рефрижератор. И с 2011 года наша «Газель» ежедневно 100 километров объезжала по городу, развозя питание до различных пунктов для того, чтобы обеспечить наших детей. К сожалению, все имеет срок эксплуатации. И в связи с тем, что мы работаем каждый день, и 1 января, и 8 марта, машины каждый день в рейсе, со временем она стала чаще ломаться, чаще выходить из строя. И потребность в новом автомобиле назрела уже достаточно давно».